Вот это копь, которую предстоит работать, которая в длину стала уже около 30 метров. Начинались ямки. Вот где стоят лопаты, ближе сюда заваленное место. Вот его придется вот это здесь-то все придется снимать и углубляться вон туда вот. на метр примерно если повезет если нет, то больше в дальнем конце работал Саша Маковецкий вот вы видите кувалду там вот, это он там промышлял, Ой, сколько здесь мы вытащили камня, ужас, так, бы. вот он, это место, прямо вот сюда вот. Нужно заглубиться. Предварительно снял все эти камни. Ну, все, пока. Ужаснейшая погода. Идет дождище. Ленка уже не на несколько раз снимаю эту воду. Так. Нашел маленький карман. Берила не видно. Дымчат осколки. Вот. где это, чтобы можно было видеть, вот это наш ноль, кувалда, вот здесь вот даже не кармашек, а ручеек около кувалды, точнее вот сюда вот, вот. а здесь, а здесь кварц, идет дядюшка. Если будет интересно, еще включу. По камере не показала Хорошо, потрудились. Наломали много камней. Вот так вот, светлее будет вот виднее. вон там. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Пойдем обедать, потом чистить. Ой, ой, ой. Сознаку не и не сознается. Ну как ты любишь хурать, а? А что врать-то, если на самом деле так было? Да я на крыльцо вышла, как раз он разрывным-то это сел. Вот здесь под навесом была, я на крыльчика был. Не надо ляля. а? -ля. Вот я... ты вот не черта, если не помнишь. Я говорю, ты со страху забыл. Со я так испугалась, со Ты так их сушишь, да, Ирина? Да. Работа идет тяжело. Очень тяжело. определенные успехи сделаны конечно идут два ядра вот здесь одно кварцевое ядро а вот здесь вот второе идет все равно здесь убирать поэтому пока не параллельно Ноется темно, ничего не видно уже. Даже показать нельзя то, что сделал. Дальше еще тяжелее. Возникает большое сомнение про этот занор. Его можно и не взять. На улице делается дождь, кончился мерзкая погода. Все, солнце заходит. Ройти страшновато одному, все равно в лесу без собаки. Все, до завтра. День второй. Погода мерзкая. Идет дождь. Ужасно. Ужасно. Даже работать не хочется. Фух. Так. Ну вот здесь надо запечатлеть две истории. Какие тут катакомбы Разрытость. Этот труд только, наверное, Саша поймет, какой сделан. Так, вот вчерашняя, вчерашняя штука. Вот этот котлованчик маленький, куда идет за норыш. На том месте, где лежит кувалда. И что интересно, характерно, и так должно быть, вот эта секущая, день третий, решающий иду к яме погода слава Богу, хорошая два дня лил дождь сегодня выглянуло солнышко Часть чавкает, намочила-то сколько. Надо хоть заснять кусочек пути. Утром это место солнечный день гораздо веселей смотрится, чем ночь. быстрым шагом нужно все успеть сегодня последний день останется не знаю для чего останется потому что работа тут еще на месяц вот тоже по пути старая копь кто-то и работал когда-то О, хорошо. Интересно, что там достали. Вот это место с елочками уж больно мне нравится. Основ прошли. это папоротник желтый грязный золотой где-то есть Сашина фотка среди него там справа за этой березой поваленной козлиная яма где козел помер и эту никто взять не мог там копь князя Мещерского тянется такой ветер сегодня где расположена эта копь, она начиналась небольшой ямкой, которую мы с Сашей Маковецким выдолбили. Метров 30 уже длиной. Так, это колок, дай бог, чтобы сегодня он не пригодился. О, вот уже сколько я выбил. вот что получилось Фух. пластический раздоб не смог снять, потому что влажность была большая, дальше идет уже целяк, долблю только половину в крошку, не знаю, что получится за сутки сантиметров 20-30, в лучшем случае, ну вот, засим кончаем, такие моменты требуют заснятия, Ничего пока еще не дошли, зато вот такие вот глубые выворачиваю. Четыре клина только тогда поддалась. Это махина. Теперь мне ее отсюда не выкинуть. Силы же нет дробить тоже. Поэтому сдвину где-то рядышком. Работаем дальше. Было тут два, три ядра было. Все они сходятся, похоже, в один, в одну. Да. Это хорошо и плохо. Сейчас покажу где-то тут. А, не вижу. Где-то тут чуть слюдка. Где-то здесь слюда есть. мозговит идет с кварцем. Мощное ядро. Работаем дальше. быстрее быстрее дела идут вот уже и кувалда заканчивает свой, свою жизнь и это и вторая это плохо 9 килограммовик сдался так здесь еще печальный занорож был Маленький, около лопаты, за 30 сантиметров он, вернее, кварцевое ядро, за 30 сантиметров глубины он сместился. Куда он сместился? Вот сюда вот он сместился. Вот. И если я, дай бог, пройду еще 30 сантиметров, а он уйдет он туда, к этому кварцевому ядру это будет означать что все ядрышки выпрыгнули из одного места которое вон под теми плитами находится это работа еще на три недели поэтому примем самое оптимальное решение пойдем обедать С ходу третьего дня подтверждаются самые мрачные прогнозы. Видимо, эти два ядра объединяются. Так это что у нас? Кувалда все, большая сломалась, жалко. Делать новое Вот эти два ядра рядом, они видимо в одно. И здесь вот у одного ядра уже... Так, И вот у этого у основного ядра идет очень красивый уже шпат. Где он? Ядро потерял. Пустимся Все ниже. Давайте как от бомбы. Ага, да, вот они. Вот они. Вот какой кристалл Шпата хороший. Тут выше немножко. Вот кварчиковое ядро. И буквально вот еще одно ядрышко туда идет между ними пока дикая эта серость но они видимо объединились еще каких-то полметра что уже не взять и можно думать о чем-то хорошем дальше бить уже невозможно обнаружил маленький кармашек но в нем пока ничего нет, кроме глинки на глубокий. Сейчас поудобнее встанем, чтобы показать место кристаллов, которые хотелось бы видеть. Там находится. кварц ядерный. А все потому что шпат уже альпатизированный такой маленький, но ну, посмотрим. Трудимся, трудимся. Похоже, что без толков. Вроде был карман, И глинка даже пошла, но следа идет дальше. И ничего здесь нет. Пока светло. Хочу заснять этот карман. Если такие ну, вот если ничего завтра не выгребу буду долбить дальше Сходить некуда две травмы сегодня даже говорить не хочется Три дня коту под хвост. Вся работа на смарку. Десятичасовой рабочий день. С одним обедом. Карман пустой. Для наглядности. Вот клин самый длинный вставил. 30 сантиметров. И сюда идет дальше. Даже самым длинным клином клином долбить нельзя. Это значит полметра снимать вот этой всей. Это работы. Это, так называемая, козлиная яма. Козел тут утонул. Я на скидч один съездил в Москву, привез насос и работал. И... Топлив пустую. Ладно, пойдем домой. Делать кладу. Сейчас... Печерка... Ну вот, сейчас вот вот сюда вот по этому ядру Вперед. Сюда вот сверху ядро, а ты куда-то вот закапываешь Это... Не, это серьезно, только... Вышняя трата в жизни сил. Ну, понял. Потому что так и тяжело сильно. Да, там вообще невозможно. Я просто говорю, кувалду сломал и все уже. Угу. Решил, да сколько смогу. Так, ладно. Сейчас я так и сделаю тогда. Будем долбить здесь. осваиваем новое месторождение последний день вот тут вот идет кварчиковое ядро ну и вот здесь вот сейчас завалено я обнаружил еще одну так что все впереди идем на обед уже сколько убрал, сам себе удивляюсь сегодня. Сделано очень много, сейчас увидите, вот так вот до занора не дошел, времени катастрофически не хватает. Здесь не взять, а здесь можно идет большое ядро. Вот здесь вот, в самом конце. Вот здесь вот этот. Славно закончили поход. Работы продела на уйма. Так, снимем для истории. Сколько я тут надо загнать?